Всем привет, с вами Трестания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой вот кулон в стиле пэтчворк. Начнем. Раскатываем 7 цветов полимерной глины 1,5 мм толщиной. Затем берем фольгу, сминаем ее и выравниваем. Ложим на нее нашу глину и вновь прокатываем на той же самой толщине на пастмашине. Получается текстура, напоминающая кожу. Таким образом прокатываем все пласты. Лезвием нарезаем каждый пласт на полоски чуть меньше, чем полсантиметра. Раскатываем черную полимерную глину 2,5 мм толщиной и начинаем укладывать наши полоски. Каждый яркий цвет я всегда чередовала с одним серо-голубым цветом. Рисунок укладывания может быть любым, тут уже куда вас фантазия заведет. У меня что-то напоминающее елочку. Главное укладывать ровно и плотно. Каждую полоску плотно прижимаем к подложке и рядом находящейся полоски. Этого полотна мне вполне хватит, отрезаем лишнее. Иголочкой или зубочисткой продавливаем полоски в местах стыка, тем самым открывая глубину каждой полоски, а также еще лучше прижимая их к основе. Вот что у нас получилось. Берем круглый каток, подбираем наилучшую комбинацию полосок и вырезаем. Раскатываем черную полимерную глину 2,5 мм толщиной в длинную полоску. Примеряем ее на каттере и вырезаем нужную нам. Это наша окантовка. Оборачиваем окантовкой заготовку. Лишнее обрезаем. стороной лезвия или той же иголочкой продавливаем окантовку делая насечки Для того, чтобы форма кулона была выпуклой, я использую большую лампочку. Укладываю нашу заготовку, хорошо прижимаю. Именно в таком виде вместе с лампой отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. Кулон почти готов, приступим к креплению. Раскатываем черную полимерную глину 2 мм толщиной, вырезаем из нее квадратик. Сгибаем его, задавая форму дуги. Края квадратика смазываем гелем и прикладываем на нужное нам место. Отправляем на повторное запекание при той же температуре. После того, как кулон запекся, остыл, осталось его только затонировать и покрыть лаком. Я тонирую черной акриловой краской. Излишки краски убираю влажной салфеткой. Закрываем лаком и кулон почти готов. Осталось лишь добавить фурнитуру. После того, как лак высох, продеваем кожаный шнур. Клеем смазываем кончики шнура и одеваем концевики, соединительные колечки и замочек. Вот такой кулон у меня получился. К нему можно в комплект добавить серьги или браслет. Вы смотрели мастер-класс кулон в стиле пэтчворк от Тристани? Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!